Что пьют наши дети? Школа воли. Мы ответственны за того, кого не доучили. В 1965 году правительство СССР выпустило указ по спасению детей и обязало все школы, садики давать детям рыбий жир. В 1946 году правительство Японии приняло решение по спасению нации. В школах, в детских садах детям стали давать космическое питание, так это тогда называлось. Местное питание было заражено, ну, если помните, после взрывов в и Нагасаки, а кушать что-то надо было. Правительство решило, что биологические активные добавки поставлять из других стран дешевле, чем привозить питание, и всем детям давали, добавляли в школах биологические активные добавки. В России рыбий жир, в Японии БАДы давали детям по распоряжению правительства. Результат? 20 лет спустя Россия была первая страна по количеству золотых медалей на всех Олимпиадах. Япония, как мы знаем, стала нацией долгожителей, и по сей день такое остается. я так -то тому, надо давать биологические добавки детям или не надо. Надо давать им рыбий жир или не надо. Это решение каждого родителя. Других государственных программ по спасению детей история не помнит. Сегодня ждать от правительства и государства указы о спасении детей смысла не имеет, нас слишком много. Фармацевтическая промышленность взяла власть над здравоохранением а заодно и над здравомыслием. И обязала врачей делать детям прививки в обязательном порядке. То есть прививать детям болезни. Типа им так будет лучше, они будут болеть этими болезнями меньше. И если бы наши дети не болели после этого, то я рад был бы им поверить. Но мы же знаем правду. И правда в том, что медицина потом на протяжении всей нашей жизни эффективно лечит эти болезни продвигают ту же фармацевтику, И мишенью этого колоссального зарабатывания денег становятся те, кому и в голову не приходится сопротивляться. Наши дети. В первую очередь. Как, спросите вы, а где же здравый смысл? И я вам скажу, а фиг его знают. Наверное, там же, где был он раньше. Помните, когда уничтожали... В концлагерях евреев, их травили газом, сжигали миллионами в крематориях. Вместе с детьми, кстати. И это делали люди, не какие-то там инопланетяне. Люди. Где был их здравый смысл, когда они это делали? То есть каждый день они приходили на работу. И этим занимались. Какая у них была работа. Когда вы сжигали огнем и мечом целые страны, сжигали на кострах красивых женщин за то, что они красивые, Умных людей сжигали за то, что умное. Где был здравый смысл? Когда тиран правит государством и свой народ доводит до нищеты, убивая всех, кто с ним не согласен, а народ в это время продолжает его славить и готов за него и жизнь, и честь отдать. Таких стран даже сегодня можно насчитать ну, пару десятков точно. И мы их знаем. Где их здравый смысл? Это целые страны, там живут люди. Где их здравомыслие? Ответ один, фиг его знает. Лично я пришел к тому, что задавать вопросы, где здравый смысл кому-то, бессмысленно. Это вопрос, который имеет смысл задавать только себе и отвечать на него самостоятельно. Только так и никак иначе. Как только мы начинаем удовлетворяться ответами других людей на этот вопрос, на этом здравый смысл заканчивается. Поэтому я предлагаю пару вопросов задать себе. Первый вопрос – я действительно понимаю, что происходит, или я просто иду туда, куда все. Помните, какого Высоцкого? И я живо себя убедил, не один я сюда угодил. Так держать колесо в колесе и доеду туда, куда все. Сейчас я вам покажу на примере, что пьют наши дети. И это будет второй вопрос, на который надо попытаться себе ответить. А пьют они вот это? Вот это. Или вот это? Сегодня мы не можем контролировать наших детей, не можем отследить, что они пьют. А это первый и главный шаг на пути к тем болезням, которые их ожидают в будущем. И вот вопрос. Мы знаем, что это вредно? Конечно знаем. Мы ведь люди здравомыслящие. Или кто-то не знает? Все знают. Представьте себе, у вас в квартире завелись тараканы. Что вы будете делать? Объяснять детям, чтобы прятались от тараканов, осторожно ходили, не наступали на них, вы же возьмете просто и выведете тараканов, правильно? Это называется здравомыслие. Так вот, объяснять детям, чтобы они не пили колу или энергетики, которые есть в свободной продаже, это объяснять детям, что надо быть осторожным с тараканами. Если бы мы хотели мыслить здраво, мы бы взяли биты или какие-то тяжелые палки и разнесли в дребезги все магазины, в которых продаются эти напитки. И никогда бы впоследствии не позволили там это продавать. Но это там продается, и никого это особенно не возмущает. О чем это говорит? О том, что здравомыслие в обществе искать бесполезно. Значит, надо начинать искать его в себе. Мы начали. И я вам покажу э, тот первый шаг, который сегодня сделали уже очень многие люди. Их дети живут сегодня без болезней, они не держат дома аптечек с медикаментами. Это уже как правило. Первый шаг к этому смотрите прямо сейчас. Чтобы приготовить живую щелочную воду, понадобится коралл и антиоксидант. Коралл сделает ее минеральной, антиоксидант более щелочной. В принципе, можно обойтись только кораллом. Это быстрее, дешевле, ну и главное, для здоровья однозначно лучше, чем покупать воду в магазине. Подробнее об этом можно посмотреть в конце ролика, будет ссылка на фильм о щелочной воде. Но дети не могут пить только воду, когда их сверстники пьют такие привлекательные напитки, которые продаются в магазине. Сладкая вода, сладкие йогурты, энергетики. Они же все с витаминами. И дети, кстати, в это верят. Почему? Да потому что мы не показываем, что бывает с соком, например, если выжать свежевыжатый сок, что с ним бывает на следующий день. Не объясняем, что будет с витаминами. Витамины начнут бродить, и сок испортится. А если он не портится, то откуда там витамины? Ребенок бы это понял. Но мы об этом ему не рассказываем. Почему? Приготовить вкусный напиток ребенку займет не больше минуты. Для этого понадобится чистая вода, сублимированный сок, в данном случае сок клюквы. Здесь сохранены все витамины. Витамины сохраняются, как мы знаем, только в сухом и в замороженном виде. На такую бутылку нужно всего пол чайной ложечки. Я добавляю еще для вкуса взвар тимяна и солодки. Солодка и тимян это натуральные травы с очень приятным запахом и вкусом. Это уже личное вкусовое пристрастие. Вместо сахара и вредных сахарозаменителей я добавляю натуральный финиковый сироп, чтобы не подкармливать грибков и паразитов. Сладость можно регулировать любую, но не бояться, что ребенок после этого будет чесаться или болеть. Можно добавить для поддержания иммунитета маточное молочко. Это уже из домашней аптечки нашей. Ролик «Домашняя аптечка» – там продукты, которые мы используем вместо медикаментов. Ссылку на этот ролик вы найдете под этим видео. А если ребенок часто простужается, можно добавить еще прополиса. Он придаст напитку приятный запах и терпкий вкус. Сублимированные соки есть на любой вкус. Приготовление занимает меньше минуты. По цене это не дороже, чем покупать сок в магазине. Взболтали и у вас напиток готов. Напиток, который будет не разрушать здоровье ребенка, программируя ему с детства разные диабеты, экземы и псориазы, а поддерживая его иммунную систему, которая сама в состоянии справиться со всеми болезнями, дайте ей только нормальное питание. Ребенка этому можно научить. Можем мы это показать ребенку? Конечно, можем. Почему же мы этого не делаем? Потому что надо это сначала себе показать, как сделать хороший сок, чтобы было чем заменить. Вкусный, свежий. Затем сравнить с тем, что продается в магазине. И задать себе вопрос, что бы мы выбрали, если бы были ребенком. Зная, что нас ожидает в будущем. Мы ведь сегодня это уже все знаем. И точно знаем, что бы мы выбрали. Так почему бы детям не дать то, что мы выбрали бы для себя? Я вам сейчас покажу три вещи, благодаря которым дети точно выберут то, что им будет полезно. И никогда это не променяют ни на какие магазинные вкусности, даже если это будет пить весь мир. Это из нашей практики. Первое. Важно, чтобы была в рационе живая вода. А сладкие напитки детям они тоже нужны. Нужно готовить самостоятельно. Надо только знать из чего. Он должен быть вкусным и полезным, чтобы мы точно знали, что пьет наш ребенок. Второе – это красота. Важно, чтобы была бутылка красивая и особенная. Видели, какие бутылки делают для колы? Удобная, привлекательная и особенная. А мы что, не можем это сделать? При сегодняшнем выборе бутылочек, конечно, можем. И третье – очень важно, чтобы у наших напитков была своя история. А лучше тайна, которую знаем только мы, и о которой никому нельзя рассказывать. Ибо мы хранители этой тайны, наша семья. То есть, по сути, своя семейная реликвия. И дети любят семейные реликвии, мы им просто этого не даем. Они ведь любят сказки. Надо дать им эту сказку, чтобы они понимали, что мы чем-то отличаемся, что у нас есть своя индивидуальность. Без этого ребенок нам поверит, конечно. Но общество всегда будет сильнее. И искушение пойти на поводу у толпы пересилит. А где же тогда брать индивидуальность? Индивидуальность, которая во времена всеобщих заблуждений, когда тех же евреев ловили, выдавали полиция, если помните, позволяла, например, семье Шарля Азнавура, рискуя жизнью, прятать у себя дома еврейских беженцев. Ирена Шендлер спасла больше двух с половиной тысяч детей, когда тех увозили в лагеря смерти, она бы могла и больше спасти, но некоторые родители не дали ей просто своих детей, они считали, что раз туда везут детей, значит там им будет лучше. Из самих лагерей смерти тоже люди, рискуя жизнью, спасали детей. Помните список Шиндлера, фильм «Кто смотрел?» Всегда, в любые смутные времена были люди, которые не следовали за толпой, и именно их мы и помним, и чтим, потому что это были личности. И заслуга в том, что они такими стали, целиком зависит от воспитания, которое дали им родители. А те, кто выполняли приказы, не задумываясь, потому что так делали все, о них никто не вспомнит. Хотя они тоже были живые люди, со своими переживаниями, своим мнением, своими убеждениями. И они это делали, думая, что они правы. Поэтому, если мы пьем такие напитки и не задаем себе такие вопросы, то, может быть, мы совершаем ошибку, может быть, именно такие надо себе задавать вопросы, чтобы понять, правы мы или нет. Так вот вопрос. Что же мы сегодня, ничем не рискуя, не пытаемся ответить себе на простые вопросы? Что мы хотим, чтобы наши дети пили? Вот это или это? Что является человеческим питьем? Вода или кола? Эти соки или эти? Где наша индивидуальность, которая позволяет человеку не забывать, что он человек? Может быть, кто-то подумает, что это очень страшные вопросы, я задаю. Ребятки, но именно страшные вопросы нам включают мозги. Ведь это делали люди, это было на самом деле, мы об этом знаем. Поэтому мы задаем такие вопросы, но не другим, а себе. Школа воли. Мы учимся находить правильные решения, задавая вопросы себе, а не обществу. Ваш путь не мой путь. Помните, кто это сказал? Школа воли – это свободная воля. Индивидуальность отвечает на вопросы, а не прячется от них в толпе. Помните, как у Высоцкого? «Эй, вы задние, делай, как я. Это значит, не надо за мной. я это только моя». Выбирайтесь своей колеей. А на этом я с вами прощаюсь. Следующее видео будут на тему, что надо делать при ангине, при частых простудах, что давать детям, медикаменты или натуральные продукты, природные лекарства, что такое противопаразитарная программа для детей, что такое противогрибковая очистка ребенка, домашняя аптечка, что используем мы вместо медикаментов, мамам на заметку. Если эти темы вас интересуют, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать на колокольчик, тогда вы точно их не пропустите. Это был урок по теме, что пьют наши дети. С вами был Александр Волин. Всем пока.